Всем здорова, С вами Гидронимов 4, и сегодня у нас реакция на новый клип от Энн Мастерова. Энн Мастеров Изгой, сделанный Торено. Не знаю, что за Торено, но я у него уже видел клипы про Миллион, про этот, это имя, это стиль. Мне, мне, мне, мне вот такие. понравились. У него также он делал всякие, типа, перепевки старых советских песен в стиле рэп. Вот это тоже мне понравилось. Ну и реакцию, конечно, он раньше делал, я тоже смотрел. Ну, я не снимал на них реакцию на сами, сами песни. Но дело один раз мыша давайте посмотрим, что в этот раз его за клип. Кстати, у него вышел альбом недавно. Outground называется. То, что... Давайте смотреть. Вот, как раз Аутграунд. Apple Music, Boom, Google Play. Так, Соболев. Это имя, это стиль, стиль да. На, на, на, на. Максим из да, продукшен. Да. Это, это был тизер изгой, такой у него в группе, по-моему. Ты не будьте равнодушный, Коля, особо ли впредь тебе ты мне сейчас на книже. В этом городе про меня все давно забыли. Остается подбирать туда. Сейчас затихло. Эм... Ты кто? Эта встреча была предопределена. Ты избранный. Так, да, это сейчас закус -за на матрицу что больно. ли? Она должна закончиться, и ты должен приблизить это как можно быстрее. Поэтому я предоставляю тебе выбор. С красной ты узнаешь всю правду и продолжишь борьбу. С синий оставишь свою жизнь прежней. Я лишь предлагаю, выбор делаешь ты. А вот зачем синюю сажал? Я не понимаю, как жить мне тут, и я не понимаю, кто тут, кто фраки. я не понимаю, почему все вры, повсюду крики, боли, кромежный, а, Оскорбление для меня уже прям как привычка, никто не придет ко мне сейчас даже в больницу. Да тут не страха по жизни один, и будто бы слоняешь, как грязная крыса, и будто бы цель остаться живым. Не помню, когда я последний раз надо мне денег, не надо морали, а ты не торопись, ведь ты же не знаешь. Не это так это тоже вот как бы вот это вот бе -бе белое поле, это все это тоже из матрицы. Ударь меня. <ч rip> это все, наверное, закос Нет, мне уже не полно вот все движения твои. Я не знаю таких странных слов, как дружба или боя. Не да, не я, не я, да, я немного зол, ибо я... я я... Изгой я мог зол и Изгонь, тут не надо Нет предела, ты можешь быстрее. Но монтаж неплохой, кстати. Я понял, как вы это делаете. Продолжение следует. Что будет что-то еще? кто в роли Морфеуса я... просто я не роли Морфеуса Петр Пустовалов Не знаю такого Но в целом мне клип понравился Мне понравился у него вот этот монтаж Конечно, такой медленный рэп мне не особо заходит, но он сделал нормально, вот... Местами вот быстро сделал, когда вот это вот белое поле было, вот где они сидели в креслах. Не поле, как это, комната называется. Короче. Мне, мне понравился все вот это вот, закос под матрицу. Разве что не было вот этих вот цифр, букв зеленых, которые вот спускаются сверху вниз. Вот это вот надо было еще сделать для большего походно похода по подражания матрицы. И вот, типа... Как его... Когда, когда вот она от пули уворачивалась там вот спину так назад выгибал, это тоже можно было сделать. Надеюсь, первый раз смотря, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колчичек, искать видео, с группе контакт, подписывайтесь на Н. Мастерова, послушайте его новый альбом и до следующего видео.